здравствуйте друзья с вами михаил Прошуин, и сегодня я хочу провести обзор одного бота бот называется века бот этот бот создала команда искандера хасанова итак давайте познакомимся с этим ботом у меня ссылочка будет внизу вы по ней перейдете и попадете вот на такую страничку нажмете старт и попадете вот на такую страничку где будет все описано вот здесь написано, мы создали простой и удобный инструмент Века Бот. Если говорить кратко, это Бот в Телеграме, который позволяет познакомиться со всеми проектами, выбрать подходящий, именно вам легко приглашать новых партнеров, используя всего одну реферальную ссылку. Ну и так далее. Итак, давайте познакомимся немного с функциями этого Бота. Здесь у нас будут вот такие три вкладочки. Проекты сообщества, моя ссылка, личный кабинет. Давайте пройдемся по всем этим вкладкам. Проекты сообщества. Нажимаете, и вас перекидывают во все проекты сообщества. Вот, например, ProfitBot. Здесь вы нажмете, можно ознакомиться о проекте. Сюда нажмете, можно посмотреть, как работает проект. И здесь, когда нажмете, можно зарегистрироваться назад еще раз назад так дальше моя ссылка здесь это будет ваша реферальная ссылка нажимаем вот вам показана ваша реферальная ссылка по которой вы сможете приглашать так нажимаем личный кабинет вот это вот здесь будет ваш личный кабинет здесь мои партнеры мои ссылки «Командный чат», «Связаться с онлайнером» и «Назад». «Мои ссылки». Нажмем сюда. И здесь вот появятся все ваши ссылочки. Ну, например, давайте «ProfitBot». Введите новую ссылку на проект «ProfitBot». В общем, когда вы зарегистрируетесь в «ProfitBot» то вам надо будет сюда ввести свою реферальную ссылку. Ну давайте посмотрим, где ее взять. Вот мы перешли в ProfitBot, а вы здесь зарегистрировались, сделали депозит и берете реферальную ссылку, чтобы ее тоже рекламировать. Нажимаете вот сюда, вам открывается ваша реферальная ссылочка, вы ее копируете, снова переходите в чат-бота, вводите, Эту ссылочку вставляете ее и отправляете. Ссылка успешно изменена назад. Опять мои ссылки и опять, если вы зарегистрированы в Яку авто, сюда вставляете свою партнерскую ссылочку Кипро акселератор, сюда вставляете ссылочку. Ну и так далее, так далее. Везде вставляете ссылочки, где вы зарегистрированы. Вот так надо работать в этом боте. Когда вы все ссылки проставили, вы уже можете распространять свою реферальную ссылку. Вот в этом разделе можно связаться с вашим пригласителем. Кто вас пригласил? Вот здесь ссылочка. Нажимаем на нее. И вот меня пригласил Булат Максеев. Я с ним могу связаться, написать ему сообщение, задать вопрос, спросить что-то у него. Вот так примерно надо работать в этом чате. Ну, я думаю, вы разберетесь. Ну, на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.